С вашего позволения на запись поставлю для руководителя? Да. Recording in progress. И начнем. Меня зовут Даниил, как я уже успел представиться, менеджер персоналу компании Perilog, глава Давайте наше интервью построим таким образом. Сначала вы мне расскажете немного о себе, но так ответите на пару вопросов. Долго вас томить не буду, потом поговорим о вашем опыте, и дальше уже я расскажу о компании и о вакансии. В принципе, вчера многое рассказал, но сегодня, может быть, что-то дополню еще более детально гендиректор сегодня расскажет, ну, в случае нашей положительной беседы. Начну с вопросов, с банального вопроса такого, что для вас важно при выборе работы? Ну, важно, чтобы работа была такой, скажем так, разнообразной, чтобы uh -huh. я мог отождествлять результаты своей работы, да? то есть понимать, да, как я влияю на результаты uh -huh. компании, видеть это, вот. ну, чтобы это была какая-то значимая работа, а не, там, ну, условно говоря, какие-нибудь отчеты, там, которые там, никто не смотрит. Uh -huh. да? то есть, вот. ну, также важно мне, наверное, получать обратную связь от руководства. Uh -huh. Ну и, в принципе, я такой достаточно автономный э, сотрудник, могу самостоятельно работать. Ну, вот, такие uh -huh. пожелания. Ну, как бы, то, что меня мотивирует, может быть, какие пожелания к работе, да? Uh -huh. все, понял. А каким, на ваш взгляд, должен быть вот, идеальный руководитель отдела маркетинга? Отдела маркетинга, да? Ой-ой, извиняюсь, у меня вакансии все сбились. Отдел аналитики. Идеальный? Э, ну, э, здесь, я считаю, что... Э, в плане именно работы с аналитиками, здесь ну, часто нужно все-таки на самом деле индивидуально подходить, в зависимости от задачи и от сотрудника. Uh -huh. ну, в зависимости от того, там, хочет человек там, и, и может ли, да? то есть в зависимости от сочетания этих параметров и задачи, да, вот, нужно по-разному взаимодействовать с сотрудниками. Uh -huh. По хардскиллам по хардскилам да, ну, часто этот сотрудник, который имеет собственный опыт аналитической работы, да, то есть он вырос, uh -huh. как правило, обычно из аналитика. Да? Если мы то есть, говорим про IT-подразделение, то это часто какой-то там... Uh, так называемые uh, junior, middle, там, senior там, или там team lead. Uh -huh. вот, ну, в, в, в той области, которой я занимаюсь, там, может быть, она не айтишная, там, как правило, нет такой классификации, но по опыту вот именно так, как я рассказывал, это происходит. Uh -huh. uh, вот uh, Часто это, ну, естественно, во многих компаниях проверяют знания Excel, ну, какой-то такой санитарный uh, минимум, uh, желательно, крайне желательно знание эскоэле вот но ну, и uh -huh. также для руководителя также очень важен ну это все-таки soft скиллы, да наверное все-таки это не характерно uh -huh. да. вот но ну, это самое важное ну и сейчас часто еще в крупных компаниях работа строится с созданием например статей на вики локальном портале и постановкой задать жири да то есть Uh -huh. ну, желательно, ну, не знаю, это хард или soft, вы относитесь, то есть знания а, современных методологий организации работы. Uh -huh, uh -huh. Так, хорошо, понял. Israel's ну, cool load, может быть, это хардом назвать, условно. Да, нет, в принципе, это можно, я думаю, к софтам отнести. Да, uh, так, хорошо. Давайте начнем тогда про работу с последнего места NVIDIA, Эльдорадо. А, это компания объединились, да, получается? Давно уже, уже года три. Там, да? Я просто не, не следил, не видел. Так, хорошо. Руководитель направления по аналитической uh -huh. поддержке, логистической функции, отдел операционной отчетности и развития аналитических систем. Да. То есть это направление логистика и склад больше, uh -huh. да? Uh -huh. Можно так сказать, да. Так, ну чем компания занимается, мы знаем. Угу. Чем, ну, что конкретно приходится делать, сколько сотрудников подчинения, какие инструменты используете, ну и так далее. Ну можно так на три условных таких ключевых направления разбить. Первое это то, чего я начал больше, это создание дашбордов для. Операционного совета, то есть для. Сразу же вопрос: извините, можно я буду прям вопросы задавать, да, чтобы не выпускать детали. Дашборды Где создаете? Дашборды конкретно несколько у нас BI-систем угу. вот для операционного совета создавали в MicroStrategy. Но также есть еще угу. дашборды в табло. Сейчас э, есть риск того, что табло уходит из-за санкций с рынка, поэтому в том числе ищем другие варианты. Ну и uh -huh. э, большую часть э, дашбордов, отчетов э, создаем в SAP-Business Object. Uh -huh. То есть Power BI там не используется, да? Конкретно у нас Power BI э, нет. нет. Uh -huh. Ну, сразу же тогда вопрос, до этого сталкивались вообще, в Power BI делали даже Конкретно дашборды? с Power BI не работал. Как думаете, разобраться сложно будет? Я думаю, не сложно. Извините, секундочку можно, пожалуйста, одну секунду? Алло, да. Да, да, да? да, Значит, это первое направление создания дашбордов. Дальше. Собственно... Подождите секунду. А на вопрос вот как думаете разобраться не сложно будет вам да, по Не сложно, да, думаю, не Хорошо. Угу. Так, давайте да, первое направление создание дашбордов. Да, собственно говоря, почему не слушаю, потому что как правило вот эти системы наиболее известные, да, как правило они именно и заво... завоевали рынок из-за того, что сравнительно легко с ними можно работать угу. вот, и... Здесь как бы именно за счет... Ну, главное суть понимать, а в принципе да. в интерфейсе разобраться, ну, согласен. Вот, дальше это поддержка регулярной отчетности и ее автоматизации. То есть здесь у меня достижение... Uh, в начале, когда я пришел, было порядка uh, 40 часов в месяц тратилось именно просто вот на механическое обновление, выгрузку, рассылку отчетов. У отдела, uh, да? Uh, ну, да, у, примерно у все под, подразделения, по которой логистика занималась. Соответственно, uh -huh. я uh -huh. и у меня был один человек в подчинении на тот момент. Uh, соответственно, мы к текущему моменту автоматизировали больше, там, сократили трудозатраты на 90% uh, за счет автоматизации отчетности. И, соответственно, высоводившееся время тратим на создание новых отчетов. И, соответственно, uh -huh. больше сейчас в текущий момент, ну, получив как бы, экспертизу, два года опыта работы в компании, я поддерживаю в основном такие стратегические, некие краткосрочные там, проекты, инициативы, продукты, по-разному можно их называть. Uh -huh. ну, например, то, что сейчас на слуху, это параллельный импорт. Да, то есть, если раньше мы все закупали у локальных поставщиков, то сами теперь являемся партером и где-то ищем в других странах и, грубо говоря, без разрешения правообладателя uh -huh. все это завозим. Вот. Ну, вот такого уровня проекта, сейчас больше на них сейчас фокусируюсь. Uh -huh. Соответственно, это требуется, допустим, в какой части, в каком плане это участвует. То есть, у нас есть некий отчеты, и в них требуются новые показатели измерения, например, чтобы понять, это импортный товар или не импортный, и сравнить, там, например, долю импортных товаров. Ну вот, такого планшета. Чтобы... <свяк> <свяк> угу. Так, Понял. Хорошо. А, так, и проект этот полностью, то есть завершили, да, из, из крупных, может быть, проектов еще что-то, может быть, вспомните? А, ну, например, интересно. А... Вот из того, что сейчас занимаюсь, сейчас я э, до 30 сентября э, погружен э, в проект по, скажем так, браку, э, э, вкратце в чем-то может быть идея. Допустим, в конце прошлого года вывозили из, э, в начале этого э, из э, магазинов э, демо-образцы. Э, морально немножко устаревших телефонов, ну, например, условно говоря, там каких-нибудь 11-х айфонов, которые были вот для просмотра клиентами, для того, чтобы uh -huh. постоянно были на витрине, включенными, чтобы люди могли их пользоваться. Вот, и сейчас Apple ушел, и возникла у нас процесс трейд когда мы продаем бывшую, покупаем у клиентов бывшего употребление телефоны, продаем. И возникла идея продать вот эти демо-образцы, соответственно, требуется там их перепрошивка, переупаковка и с моей стороны, там оценить а, все вот эти логистические затраты, uh -huh. образование построить. Ну, и, соответственно, все это поддержать отчетностью, вот ну, такого, например, рода проекта. Либо uh -huh. проект гибкими матрицами. А, может быть, вот к вам он тоже имеет отношение. Допустим, когда у нас а, есть некий товар, который включен в матрицу. Я не знаю, у вас, наверное, розничных магазинов нету? Нет. Ну, тогда, наверное, не буду там подробно углубляться, но, в общем, грубо говоря, расчет заменить, рейтингов заменителей да, допустим, когда нет какого-то товара, что предложить клиенту, соответственно, понять его потребности. Хорошо. Ну и вот меня заинтересовало, до 30 сентября у вас проект, и то есть и, и вы раньше 30 сентября в случае положительного всего не сможете уйти? Не смогу, потому что да, потеряю выплату три оклада при увольнении. А, угу. так, ну это конечно, ну ладно, ладно. Так, хорошо. А почему вообще планируете оттуда уйти, если не секрет? Сейчас у нас идут сокращения в компании в связи с тем, что с российского рынка изо всех известных событий ушли угу. ключевые бренды. Apple, там, Samsung и далее объем продаж снизился, соответственно, руководство посмотрело на то, какой уровень автоматизации конкретно у нас в отделе операционной отчетности. И в нашем направлении оказалось самый высокий уровень автоматизации, поэтому они приняли решение, что, наверное, вот это направление нужно сократить. Соответственно, ага. сократили два уровня руководства, то есть те люди, которые сейчас принимали решение о моем сокращении, они уже покинули компанию, а мои заказчики, для которых, собственно говоря, логистики, которых я делал отчеты, дашборды, они как раз ну, узнали об этом, и сейчас как бы они ищут пути как бюджеты, даже скорее, как сделать, чтобы я остался в компании. Вот, вот такая ситуация угу. сейчас непростая. Угу, понял. Ну, то есть, все-таки еще до конца непонятно. Непонятно, но... да. То есть, как бы. Uh -huh. рассматриваются варианты. И, ну, -то а вам-то вот лично хочется остаться или все-таки что-то другое по посмотреть? Uh, да, я сейчас остаюсь, больше uh, сейчас развиваюсь, uh, вот, может быть, uh, перейду в компанию МТех, uh, это IT-аутсорсинг, как раз NVIDIA видео Эльдорадо тоже в этом направлении uh, развиваюсь. Но есть uh -huh. ограничения бюджета, допустим, сначала у меня были Отобраны два кандидата, дополнительно ко мне в подчинение потом, и за вот начало военной операции им оферы отозвали. То есть здесь угу. есть некие, пока у нас ограничения по развитию в компании, в плане угу. руководства и так далее, поэтому в том числе я рассматриваю внешние. Понял. <связать> У нас просто еще <связать> такая ситуация, ну, как бы не то, что ситуация, ну, гендиректор, он является и владельцем, такой <связать> достаточно очень занятой человек, и вот сегодня я хотел бы сразу же лучших кандидатов отправить к нему на Zoom на 45 минут. Это 45 минут времени, то есть это минус один кандидат, и вот сейчас, ну, судя по вашему не совсем слишком желанию уйти, Вообще, как как думаете, все-таки стоит ли это делать? Ну, давайте вы по поищите, наверное, действительно, а, еще кандидатов, да, по собеседуйте. Вот. Потом, да, mm -hmm. если могу, например, на следующей неделе пройти собеседование. Mm -hmm. Так, хорошо. Ну, с учетом именно того, что я точно до 30 сентября работаю, не то, что... Да-да-да, mm -hmm. да, да, просто еще, видите, дело в том, что как бы, хочется уже быстрее отдел аналитики сформировать, но решили все-таки вначале лучше взять главного аналитика, чтобы уже как бы под него формировать отдел. Вот, и то есть сейчас нам вообще опять без аналитиков еще до 30 сентября. Ну, нет, я, конечно, посовещаюсь. Ищите, ищите, да. ищите, конечно, да, я не хочу вас там как бы задерживать или там, да, безусловно, рассмотреть все варианты. Так, хорошо. Давайте к компании SuperBands, ведущий аналитик группы категорийного менеджера, да. менеджмента отдел маркетинга. Интересно, вот мне нравится, что у вас опыт разнообразный, и продажи, и маркетинг, и это здорово. Расскажите, чем компания занимается, что вы там конкретно делали, ну и опять же с помощью каких инструментов. Это оптовая компания, которая занималась продажами и занимается продажами спортивной одежды и обуви. Соответственно, я с нуля там выстроил процесс. Э, секунду, вот, да. а с продажей только лишь или у них есть какое-то производство где-то, может быть, в Китае или Сейчас, здесь? да, соответственно, так как ассортимент, предлагаемый поставщиками, ну, не совсем отвечал, Потребностями российского uh -huh. потребителя, да, и с учетом вот нашего анализа было принято решение в том числе сформировать свои собственные, скажем так, бизнес как бы это по -по правильно назвать модели, да, то есть свои uh -huh. товары, да, то есть прототипы, да, на основании которых запускать собственное производство. И вот я знаю, что сейчас тоже отслеживаю ситуацию в компании: генеральный директор как раз ездит по заводам и выбирает угу. поставщика, ну, производителя, который бы ну, мог бы это по интересующим нас ценам, с интересующим нас качеством, как бы и свойствами товара все это предлагать. Ну, к примеру, допустим, есть особенности климата в России, да, которые отличаются там, от Европы, например. Угу. Да, то есть специфические там, потребности есть. Угу. Так что касается непосредственно работы, чем, чем занимались? Значит, здесь э, э, это постановка вот всех абсолютно э, процессов э, с нуля, это формирование системы регулярной отчетности, э, это э, и анализ э, продаж, вот, э, ну, может быть, для оптовых компаний они там не так, может быть, динамичны, как в э, розничной, соответственно, это в том числе... То есть в, у них после... на продаже аналитиков отдельных не было, это ваш отдел занимался... Да, соответственно, там буквально отдел руководителей двое подчиненных. Соответственно, uh -huh. мне как бы ну, в, в подшеств дали там еще одну девушку, да, которая... Вот, и там еще множество было сотрудников, которые именно чисто контент-менеджментом занимались, uh -huh. носили данные. Вот, и я еще, соответственно... А примерно, mm -hmm. на вскидку, так сказать, какой оборот примерно годовой компании? А годовой оборот не несколько, порядка 100 миллионов рублей вот такой был uh -huh. оборот uh, да uh, соответственно uh, дальше ключевой задачей была uh, разработка структуры ассортимента и ценообразование для этого uh, значит мой коллега uh, скачивал информацию так называемым скрепингом uh, парсингом занимался с, um, uh -huh. с сайтов маркетплейсов крупных интернет-магазинов uh, ну, в части одежды обои и дальше я все это обрабатывал, приводил в формат базы данных, рассчитывал там, средние показатели, пропорции ассортимента. Ну, вот условно говоря, допустим, такой интересный факт, что на одно поясное изделие, например, брюки да, должно приходиться в ассортименте где-то 2,5 плечевых изделия, ну, например, рубашек угу. каких-нибудь. Ага. Вот, ну, вот такого рода. И, соответственно, цены, ценовые диапазоны. Это значит то, что брюки, ну это вы прочитали, да, что брюки да. покупают реже, да? Да, да, совершенно верно. Mm -hmm. Вот, соответственно, и пропорции ассортимента, и дальше на основании них принималось уже решение с учетом текущих остатков о заказе новой коллекции. Ну, вот в целом mm -hmm. так, такое направление было работы. Хорошо, интересно. Соответственно, там я приобрел опыт взаимодействия с 1С. Вот, может быть, у вас, как правило, в небольших компаниях там... Да-да. Да, у нас, на самом деле, куча CRM-ок. Сейчас вот все сводим mm -hmm. в одну, в управление торговлей. Наняли специально для этого двух одинсников. Они нам переводят, mm -hmm. все это делают. Решили, что будет лучше, Нет, все ими централизовано в одной базе данных хранить. Mm -hmm так будет эффективней. А в каких там сервисах отчеты делали? Значит, у нас, соответственно, были отчеты, ну, может быть, немножко неудобные в 1С, то есть больше это как было как система хранения мастер данных, дальше у -у -у. из нее <coughs>, информация выгружалась, и модуль именно Uh, категорийного менеджмента – это была самописная разработка на PostgreSQL, а uh, дальше отчеты я формировал в Microsoft Access, и дальше это все выгружалось uh, в Excel. Но uh, особенности именно оптовой компании, что там uh, вот нет таких, как в розничной, да, uh, таких вот прям вот ежедневных бизнес-процессов, uh -huh. вот, в такой вот отчетности, там, в более спокойном режиме, но uh, сейчас там начало развиваться в том числе и розничное направление. А можно вот спросить, как вот, я просто знаю примерно, как, допустим, в Power BI на дашбордах можно это сделать. Как можно сделать, к примеру, в Excel, если вот отчет Excel у нас есть для топ-менеджеров отчет Excel? Одному топ-менеджеру, допустим, не, ну, вот как сказать, по доступу не разрешается видеть определенную информацию на этом дашборде, а другому разрешается. Как, как вот сделать там можно вообще так сделать, то, что ограничить? Какой-то график, я не знаю. В небольшой компании там не стояла такая задача. В, сейчас на текущем месте работы, допустим, это абсолютно стандартная задача, когда, допустим, есть некие дивизионы по продажам, и, соответственно, допустим, магазин не должен видеть, результаты угу. других магазинов за исключением, может быть, своего там небольшого региона, дивизиона своих коллег угу. ближайших вот. А, то есть стандартный фильтр в дашбордах, который применяется. Угу. Угу. Все, все понял. Ну да, то есть это один раз настраивается, дальше применяется. ну часто даже какой-то коробочный функционал это. Угу. Угу. Так хорошо понял. Ну и в двух словах, если не секрет, почему оттуда ушли? Uh, поступило интересное предложение из видеоинтера. Uh -huh. <связывая> да, хорошо. Ну и так вы как вы три разных должности занимались, да? с ведущего аналитика по товародвижению, Это последняя компания, о какой поговорим. Uh -huh. а, так аналитика по товародвижению, это тоже все-таки логистика и склад, да, больше. А, и еще, и как раз последнее, это было по продажам. То есть начали с э, логистики склада и закончили продажами. Да, можно так сказать, да. Угу. Что-нибудь, ну, я так полагаю, занимались примерно тем же самым. Ну, что-то, может быть, хотелось бы выделить, что, чего удалось достичь? Ну, самое здесь для меня большое достижение – это опыт руководства большим количеством людей в подчинении. Сколько это, человек? Это 8-9 человек. Uh -huh. значит здесь это только аналитиков 8, ну это больше такие операционные сотрудники uh -huh. вот которые занимаются там так называемыми подсортировками распределением товаров uh -huh. вот здесь из достижений удалось оптимизировать бизнес-процессы создать нов новые процессы редистрибуции товаров для того чтобы обеспечить их наличие в магазинах по всей сети то есть избежать ситуации отсутствия товары в магазинах. Это, угу. пожалуй, так, ключевое достижение. Угу. Так, хорошо. Продажи, дашборды вот в продажах, где у вас были, помните? Дашборды по продажам, да. значит, просто раньше это было Просто как отчеты по продажам. Естественно, огромное количество отчетов по продажам и больше даже в формате презентации все это uh -huh. я делал в еще в Но данные при... оттуда вручную вы туда то есть носили. Или uh -huh. как? Ну, там был небольшой элемент автоматизации, но много ручной работы было именно как дашбордами я э, начал заниматься вот именно на последнем месте работы два года угу, угу, понял. в таком классическом так. понимании дашбордов да угу. то вот еще руко, в руководителя отделами управления запасами да, это то, что а, я то есть рассчитывали рассчит... да. не ликвиды да я так полагаю Сусловно. Угу. Оборачиваемость. Конечно, да. Это основной показатель да. покрытия запасов понять, насколько у нас текущих запасов хватит, на какой период. Да. Так, хорошо. Камера у вас выключилась. Ну, в принципе, да, ничего страшного 40 минут да. можно, подождите. Прошло, нет? Нет, нет, еще не, не прошло. Посмотрим, подождите. Yes. а вот, вот включил да? значит, uh -huh. uh, ну и uh, в двух словах почему оттуда ушли uh, значит у нас там поменялось полностью руководство ушел мой руководитель uh, пришел там еще совсем топ-менеджер который uh, сократил где-то число аналитического подразделения с 10 там, до 4 uh, человек вот и существенно uh, уменьшил именно такую аналитическую составляющую потому что он говорил что он там самостоятельно экспертно может принять решение ему вот такая вот аналитика не нужна была ему нужны были вот просто какие-то может быть технические там как бы, как бы угу. сотрудники не да? угу. знаете в итоге чем закончилась ошибка это было нет а -а -а -а -а ну, там еще сложнее. Потом там поменялся генеральный директор, и это стало не отдельное юридическое лицо, а как бы филиал эко-глобального. Ну, эко вот, uh -huh. То есть там кардинальный. Не знаю, там работает ли этот руководитель до сих пор. Uh -huh. вот. Опять отключилось, немножко просто некомфортно, когда темноту. Не, ничего. Так, и вот, ну, все, в принципе, по работе вопросов нет. Как еще раз повторюсь, очень хорошее у вас вот образование, Московский физико технический институт, прикладная математика и физика, магистр. Как вообще часто приходится, вот и вообще приходится ли, вот, допустим, какие-то сложные математические, высшую математику применять, там теорию вероятности, что-нибудь подобное? Постоянно приходится применять, то есть, на самом деле, для меня это так, как бы естественно, да, что я, как бы, не обращаю на это внимание, вот. uh -huh. ну, дополнительно еще, может быть, у меня хобби, иногда до сих пор помогаю каким-нибудь, там, студентам, абитуриентам, то есть, если вы сейчас наберете, где-нибудь на Авито математическое моделирование, то, там, мое объявление будет, наверное, первым сейчас. Uh -huh. вот, соответственно, так вот люди, например, ну, это как в свободное время, там, символическая проработка. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Поэтому постоянно, то есть с, в работе постоянно какая-то <laughs> идут вероятностные процессы. Uh -huh. вот, всегда нужно как бы их организовывать, чтобы вот эти все случайные колебания uh, покрыть, uh -huh. ну имеется в виду есть, например, колебания спроса да, при распределении товаров. Вот. И, соответственно, угу. есть понятие там, страховых запасов в логистике. С этим, безусловно, приходится работать. То есть, по сути, это должно быть в основе да, всех принятия решений угу. и численное обоснование. А, – Здорово, хобби иметь, которые еще и, ну, хоть немного, но приносит денег, вообще замечательно. Так, а, хорошо. Давайте тогда расскажу о компании о вакансии, что вчера не рассказал, могу повториться, ну. Но... Вот так вот, в общем. Компания у нас называется «Перила Главснаб», работаем мы с 2008 года. У нас есть три филиала по России, это Питер, Любрица и Москва. Также есть два филиала в Казахстане, это Алматы и Нур-Султан. У нас компания полного цикла, мы занимаемся как продажей комплектующих, это фурнитуры, нержавеющие трубы, перила, так и производством и установкой этих самых перил, ограждений, пандусов. Перила на самом деле давно уже отошли на второй план. Основной сейчас упор, если брать объекты, это стекло, это стеклянные лестницы, козырьки различные стеклянные. На, к примеру, там, на высотках ограждения такие стеклянные с нержавеющими конструкциями вот, современные такие установки делали водные с лужники, пещеры в парке заряди, Динамо, ВТБ, Арена Новая, плаза, Павелецкая Плаза, недавно закончили. Вот тоже мы делаем. Потом, ну, основной упор, конечно, у нас на комплектующие, у нас есть свое производство в Китае, ну, как свое производство, фабрики, которые делают по нашим чертежам, эскизам, фурнитуру различную, ну, и трубы там же закупаем, как бы перепродаем уже здесь, реализуем. Есть у нас свое производство и цех здесь, оно такое не слишком большое, но в основном идет на объекты. Вот Что еще немаловажно, компания у нас хоть и строительная но мы вот стараемся, мы за автоматизацию двумя руками стараемся все процессы оцифровать, автоматизировать, чтобы все было нагляднее, проще, ну и так далее. Мы вкладываемся в айтишку, IT развиваем IT-направления. 8 человек у нас на данный момент штат айтишников при 192, по-моему, сотрудниках общих штата. Хотя а дело тут такой немаленький, достаточно качественные сотрудники. Вот, развиваемся, развиваемся 7 мильными шагами идем. Оборот компании растет год-году на 70%. То есть, если в 2021 году, по-моему, ну там вообще колоссальная разница была. Если в среднем взять, это примерно 70% в год. Это за последние там, года 4-5, наверное. Вот. И растем, растем, растем, выращиваем сотрудников внутри нашей организации. Очень многие сотрудники из там, простых специальностей, так скажем, ну там из закупщика в исполнительного директора, из SMF-специалистов директора по маркетингу, из РОПа, он, да, он не был продажником, он был РОПом и стал коммерческим директором. Вот, то есть таких примеров куча, развиваемся, обучение сотрудникам различные, даем бесплатные проводим, но сейчас начали понимать, что все-таки немножко, возможно, не хватает опыта. Это хорошо, конечно, выращенные внутри команды сотрудники, но опыта где-то немножко не хватает. И решили нанять таких стратегов сейчас, чтобы они более помогали более качественно управлять денежными потоками, что куда купить, лучше деньги есть у компании, вкладывать что есть. То есть мы не такая компания, которая там, ну где основатель, у нас основатель, он же является и гендиректором, и он ну, не такой человек, который постоянно забирает, забирает деньги из компании, он наоборот и вкладывает обратно, и у него есть цель там, к 29, если я не ошибаюсь, году дойти до оборота миллиард долларов, mm -hmm. вот у него есть такая цель и нужны, собственно говоря, сотрудники, которые помогут к этому прийти, разработать стратегии, проанализировать. Раньше анализом занимались руководители внутри команд, то есть анализом отдела продаж занимались группы, коммерческий директор и так далее. Дашборды, в принципе, все это есть. Они строятся, есть у нас подрядчик, который делает дашборды на пару BI на, ну, по нашим заказам, но как бы все-таки решили что нужны, нужны более профессиональные люди именно с уклоном на аналитику которые э, понимают вообще все в цифрах то есть могут разобрать э, свои ребята это тоже конечно хорошо они тоже остаются тоже будут как бы взаимодействовать ну вот решили собрать команду аналитиков немножко с этим опоздали вот гендиректор сказал что да возможно немножко с этим прогадали нужно было это делать еще год назад примерно тогда бы в принципе сейчас более эффективно бы распоряжались финансовыми потоками ну в целом я думаю никогда не поздно uh -huh. вот и в целом сейчас хотим собрать штат аналитиков на основные такие направления маркетинг продажи финансы ну, финансы, бухгалтерия и так далее, ну и логистика и склад. Вот основные направления. И взять руководителя, который будет более-менее, как бы, ну не более-менее, даже, который будет знаком со всеми направлениями и будет управлять этой командой. И вот, собственно говоря, выдвигать гипотезы, исходя из там, цифр. Вот, в целом, как-то так. Работаем по методологии Scrum. У нас ежедневные брифинги сделано, планирую, ежедневные, еженедельные отчеты. Это недельное планирование. В конце недели ретро. Есть демо-компания раз в месяц, где мы своим отделом рассказываем о том, что сделали за грядущий месяц. Вот гендиректор на этом всем присутствует, слушает, как бы из этого делает выводы. Ну и так далее. Вот внедряем новые фишки различные, покупаем всякие там сервисы. Вот, к примеру, взять отделы HR, купили HanFlow, э, такой сервис, но в целом, так, ну, на мой взгляд, если объективно говорить, до конца его не используем. То есть куплено много чего, э, и в частности для этого и бизнес-аналитики нужны, чтобы более эффективно использовать наши ресурсы, которые уже есть, ну и вкладывать дальше. Mm -hmm. вот. Это по задачам. Это такие глобальные задачи. Более там, детально, конечно, все расскажет директор, как он видит у себя это в голове, но в целом, если взять в общем, то это примерно так. Что касается графика, график стандартный, пятидневный с 9 до 6, час, соответственно, обед, формат работы обсуждается, то есть, в принципе, вообще нет разницы можно работать из офиса можно работать дома я думаю для начала просто лучше будет там, поездить в офис чтобы там с коллективом познакомиться и так далее но в принципе бизнес-аналитики они почти все на удаленке так что ну, нам не принципиально компания с таким либеральным лояльным подходом к сотрудникам нет у нас у удаленщиков никаких там трекеров на компьютерах там работают они не работают такого нет главный результат делаешь результат и как бы в целом главный результат Стараемся искать таких людей, которые не просто там, штаны просиживают. И опять же, вот, как вы сказали в начале самом, про отчеты, ради отчетов, там, нужно, чтобы это приносило результат. Понятно. Вот, собственно говоря. По зарплате тоже все обсуждается. Понял. Какие-то еще, может быть, вопросы? Что ну, может, вопросы упустим? я почитал, отзывы, там есть отзывы где-то 2000-2020 -го, -го года, угу. в которых упоминается про там, серую зарплату, про неоплачиваемый отпуск. Вот как-то можете там... Нет, нет, потерять. отпуск у нас точно оплачиваемый, 28 календарных дней в году, то устройство у нас официальное, у нас просто по законодательству, это не может быть, то есть кто там это пишет, я не знаю, может какой-то обиженный сотрудник со склада, которого уорлили там за воровство или что-то подобное. Mm. Я, конечно, не знаю подробностей, но такого я не слышал. Я работаю 7 месяцев и сам в отделе HR, то есть отпуск у нас точно оплачиваем, 28 календарных дней в году. Что касается серой зарплаты, это есть у некоторых сотрудников, но не в большом количестве процентов, потому что у нас очень... Вот сейчас мы планируем как раз перейти полностью на счет зарплаты в Одинску. У некоторых зарплата считается в террасофте. То есть не у некоторых, почти у всех. У нас два сервиса, это Тирасофт и 1С. Когда из них интегрируются, там, по-моему, какие-то там около 5% Тирасофт постоянно добавляет. Поэтому мы делаем буквально там 5-10% у сотрудников, у некоторых, и то не у всех. У меня, вот, допустим, полностью белое, и если у вас это прям принципиально, без проблем можно сделать полностью белую. Но сразу же предупреждаю, если сейчас этот переход не осуществится, у вас может быть, что вам за две недели оплатят там к примеру тысяч на, там ну судя по вашей если зарплате на процентов на 5 то есть ну тысяч там на сколько на 7 там 8 больше и в следующем месяце просто эту сумму придется списать поэтому только чтобы мы не было никаких недопониманий делаем стандартную вот какую-то сумму чтобы каждый месяц она выплачивалась потому что у нас у всех идет в компании выплата в зависимости от работных часов у вас, то есть, будет заранее проговорена сумма вашего рабочего часа, она будет прописана в трудовом договоре, и каждые две недели вы отрабатываете в специальной форме, подаете часы и получаете зарплату. Вот. А Где-то вы, к примеру, если ушли раньше, и в системе у вас ну, на три часа меньше отображается, то вам заплатят полную сумму все равно за две недели, но потом ее придется списать. Вот в этом плане у нас чуть-чуть, там небольшой процент налички существует, чтобы не было вот этой путаницы. Ну, это, если честно, такие тонкие там, бухгалтерские дела, я вам прям не могу ответить, но чтобы там 50 на 50, там как вот черное, белое, такого точно нет, это я вам гарантирую, Ну и в принципе мы сейчас общаемся с кандидатами, если есть такая принципиальная позиция, просто далеко не все кандидаты с такой принципиальной позицией, многие как-то ну, лояльно относятся, и если есть такая принципиальная позиция, мы без проблем идем навстречу, и будет полностью белая и вот эти вот часы, которые, вы говорите, там они закрываются на основании вот этих отчетов, да? А, нет, я они понимаю. просто подтверждаются а. руководителем. А. В вашем случае это будет, скорее всего, коммерческий директор их коммерческий подтверждать. А. Просто их подтверждают и все, собственно а. говоря. А интервью с коммерческим директором не будет, да, вроде как, если он непосредственно... А. А. Ну, это планирует генеральный директор как бы все-таки подбирать. Но я думаю, просто это я имею в виду такой технический нюанс, что он сам, не чтобы он сам это у него как бы куча других дел, чтобы он сам этим не занимался. Наверное, подтверждение часов он все-таки предоставит. Именно про собеседование на а собеседование именно с генеральным. А, именно есть с генеральным. он есть руководитель сам. не участвует в отборе подчиненных? Своих, что ли, а, не обязательно, что это будет непосредственно руководитель. Вообще у нас в матричной системе mm -hmm. и даже там в Битриксе, даже к примеру, когда мы делаем карточку, руководителя отдела аналитики непосредственно под генеральным директором, то есть не под коммерческим директором. Руководитель – это именно генеральный директор будет. Как бы формально просто коммерческий директор может, скорее всего, конечно, тоже давать какие-то задания. Я думаю, как это будет вообще взаимодействие, это же, получается, будут взаимодействия со всеми отделами, то есть с исполнительным директором, что касается склада, там, логистики и так далее. Для него тоже же нужно будет какие-то задачи делать. Для... Ну, или, либо туда будет сотрудник просто помещен. Вы, скорее всего, просто будете относиться к генеральному директору, уже подчиняться ему, какие он будет распоряжения давать, а ваши сотрудники уже будут, к примеру, там сотрудник один, который на склад он будет к исполнительному директору относиться, который на продаже финансы, там, он будет к коммерческому директору. Там, я не знаю, ну, финансы те же, может быть, это будет либо финдир, либо главный бухгалтер, что-то в этом духе. А, а какие задачи могут быть на испытательный срок? На испытательный срок? Я, честно говоря, скажу вам сразу, это, это откровенно и точно, испытательный срок, он не будет такой прогулкой, это будет сразу же в бой, ну, для начала, конечно, будет первое время знакомства с компанией и так далее, но это будет сразу же бой, задачи будут глобальные, и, ну, пока конкретно не могу сказать, что может быть там, вы имеете в виду, что, что послужит поводом остаться, да? Ну, чтобы продолжение как в какие Нормальные формальные задачи там, на испытательный срок? Ну, пока не могу сказать такого. Пока не могу сказать. Я знаю это лишь глобальные задачи. Вот. Пока вот, смотрим под глобальные задачи. Пока ну, что пускай, не могу сказать. Пускай, это гендиректор уже. Условно, скажет, я не знаю, перейти там. На дашборды, Power BI, там от подрядчика. Уже собственно. перешли, пример, уже условно, перешли. Да? Uh, uh, просто... Ну, вот знаю, знаю, какие первоочередные задачи, к примеру, со складом. Посчитать оборачиваемость, работать с неликвидами это точно есть. Uh, в маркетинге это, скорее всего, uh, тоже анализ эффективности наших вообще маркетинговых действий, так как лидов у нас очень мало. Uh, вот, в продажах пока не могу сказать. Uh, в HR отделе тоже нам нужно будет все свести к цифрам у нас.